Привет всем, с вами снова команда PATRIOTS и спонсор сегодняшнего выпуска Виталик. Покажи себя, покажался себя. Да, именно его его GoPro мы сейчас пишем все это дело. Вот, спонсор хорошей музыки на тренировочке наушники MONSTER. И сегодня мы будем делать разные необычные вещи, чтобы внести разнообразие в привычной тренировке. Потому что сани нет, базы делать нет смысла. Через пять часов мы уезжаем в Питер, где будем долбить базу. Поэтому давайте просто что-нибудь такое интересное, необычное. За два года тренировок, что мы здесь собираемся, да, два года, мы ни разу не потягивались на канатах. И как-то это странно, да? Мы решили сегодня потянуться на канатах по нашей простой схеме. выбирать свой максимум, берете от него 30%, это первый подход. В втором подходе вы делаете 60% от максимума. И в третьем пытаетесь сделать максимум. Лестенка вверх, а потом такая же лесенка вниз. Вот, я попробую делать 10-20-30, но первый подход будет 10. <тит> Лучше без перчаток. Наверное, да? а соскальзывает. <рит> <рит> <рит> <рит> <рит> <рит> <рит> Я вспомнил, что на перекладке. <рит> Нормально. <рит> без перчаток, да. В Москве сейчас плюс тридцать пять. Плюс тридцать пять? Да. Плюс тридцать пять. Не чувствуется. тридцать А воздуха, не чувствую. Воздуха да. это просто бред. У вас подходит сколько там, по десять-пятнадцать повторений? А дышать нечего. Дыхалку выносит вообще. Ветра здесь тоже нету. Как тренинг? Ну, мы-то Не понятно. Да. Только вот музончика спасаем. Наоборот, а, без него было вообще плохо Фу. Так, наше следующее упражнение После того, как мы подтягивались, мы пошли отжиматься Но сегодня мы делаем снова непростые отжимания А такие, что можно было делать самую-самую жару, когда нет сил на много повторений Делаем отжимания вот от этой штуки То есть вы делаете отжимания от пола, выбрасываете руки вперед, как на Супермене И возвращаете их обратно И задача вот, пробросить руки над ней Сейчас покажут все, конечно Смотрите поближе к тебе, чтобы было видно, что ты над ним делаешь Это думаю, не больше пяти повторений, потому что дальше дышать нечего Вот ты его видели, вот все должны так делать Все, давай, иди, давай Вот, а сейчас мы по тренингу отжимания с разворотом на 180 и будем делать подводящие упражнения базы. А, в общем, ему еще ничего, ничего говорить, просто покажу. Гириометрические отжимания с небольшим разворотом в сторону влево-вправо. По 10 повторений. Влево-пять-вправо. Попытка 180 с дубль первый. 160. 140. 140. <связывается> О, Взял. чисто 180, да. Обучалку, наша обучалка, смотрите. Оп. Не, не дожал. Ну, чуть-чуть совсем. Везел. О. на и говорю. Я думаю, Шаг первый в нашей обучалке, Понимаете упор научитесь Шаг второй, отталкивай. Шаг второй, делайте 108. Приземляйся. Отойди. Ну, если не дожал, то только чуть-чуть. Да. Ну, ребят, вот она обучала. Так, что, что, что? Мы научились делать 180 сжиманий, теперь мы будем делать 360. Многие считают, что этот элемент сложный, но я покажу вам его в три приема. То есть сначала вы как бы, как бы что делаете? Упор лежа. упор, упор. лежа, упор леж. Теперь вам нужно научиться делать вот так. Да. Ставите руку сюда и вторую руку сюда. Понимаете? Да, гибкость, гибкость нужна. Но суть в том, что ноги у вас вот так вот двигаются. Не надо их поднимать никуда, здесь на руках и вот так. И все. Ничего сложного в 360 нет. Просто посильнее, думаю, потом вы... оттолкнитесь, Ну, да, у вас знаю, все получится. А? Итак, вы научились делать 360 за сегодняшний день, я надеюсь. Это было несложно. Не сложно. А теперь передний виз покажем, как делать. Да? Да? Покажем. Нет? И да, что, да, Сан... да. Санин, видос. Конечно. Давно его не делал. О. Снимает. Просто у нас нет экрана, на в вот раз, поэтому хрен его знает, что он не снимает в итоге. Мы потренились только на руках. Обучалку вы можете посмотреть где-то наверху. Будет ссылочка на обучалку от Сани. Наклака как это делать сложнее. И сейчас мы будем качать пресс. Это 100 подъемов ног в упоре вот такого. Берете и поднимаете прям в груди. Не будем показывать, как вы сами научитесь. И на этом сегодняшняя тренировочка закончена. Надеюсь, надеюсь, она вам понравилась. И еще раз спасибо Виталику за его камеру, без нее не было бы видоса, видоса да, видоса. Мы продолжаем копить на GoPro, все кто хочет, может покинуть денег, ссылка в описании будет на карту. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока. я режим сменил. Все, запись пошла. Да. Ну, так, а как тело, ты получишь эстетику? Ну да, так, чтобы да, его построить, надо 200 раз потягиваться, чтобы мышцы-то были. <с а как? А как? Я думаю, что где кто там, где-то там на обложке далеко не все 200 раз потягиваются. Не, ну, не, ну, то есть железо равно будет качаться, она не так, что ты добавишь железу. Ну да. Ну там не будет за 200 раз. здесь тоже не обязательно. Если ты будешь подтягивать 40 раз за подход, у тебя уже будет... Отлично все. Просто нужно 40 раз и в течение там, трех лет. Из железа у тебя тоже, что железо.